Я, я слушаю, я слушаю, я слушаю, я слушаю Я слушаю этот голос Вот Он я Он домой да Он домой да? Бля слава или что ли? Как Как камеру? Z Z английская Ещ когда ты включаешь камеру Такой же звук как будто ты в аутласте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 Он Его труп, у нас такой. Блядь, он плавал и умер. Это как говно, которое в воде, блядь, плавает. Арно единицы А не съебал, ты Прикиньте, с мы в Бенкомсе оказались, 10 лет жили, и после этого нахуй пришли нахуй у нас в нас мир. Ну да Ну да, но было бы охуенно. Кто-то, Короче, ш... Знаете, что делать? Нужно прыгать. Короче, это самая страшная хуйня в мире, блядь. Ферма Здесь... Да, Короче, вот... Просто посмотрите на эту и поймите сразу все. Посмотрите на эту хуйню пос... Давайте и поймите. Он нихуя не видит, но очень хорошо слышит. Так. Вот так нужно заходить, иди. Еще, когда вы близко, у вас э, сердце бьется, он это тоже слышит. Реально? Да? Он же остановился на секунду, когда я поблизился. Ух, нахуй, а Не, бля, подальше, вот кланур, давайте, вот, вот, кланур, нахуй, скользить, блядь. Куда ты? Сахан дома с плюс китицы. У от меня. В левой стороне, он в левой. Короче, ключи нужно идти, пацаны. Умина. О, О короче, ключи! Клич нашел. Второй кто ты нашел? Скушал нахуй. Пацан, он прямо со мной слышно. Я две куличи нашел. Еще один остался, пацаны. Еще один. Три, да. Ч Ч подожди. запах что ли запах... нет нет нет нет то сердце стукает он на это смотрит сука убили как я по... я хотел побежать пробежать у меня две хп осталось две жизни осталось пацаны у вас сколько жизни осталось у меня четыре еще. Пять. Ебать нахуй. <свист> не пизду нахуй. Ладно, что я же речь. Это пиздец. Бля, я нигде не на ключ. Че ты бегаешь? <свист> Вы проверяли этот шкаф полностью? Давай к вам вставай. Давай, блядь. Вы полностью этот шкаф проверяли? У меня вопрос такой есть. Всё. Я там Блять, ну ты что умер? Я умер. Ебать! Ты Посмотри на него, посмотри на него. Куныш. Бегай, куныш. Блять, ты курыш За сейву. Но фонарь летит. А, а он куда надо идти? В дверь. Всем нужно проверить. О, нашел! Все, все, все! Нашел! Куда идти? Куда идти? Все, иди. Вот, видите прямой путь? Туда. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут стой, стой. Я даже могу так, блядь. Пизу нахуй нахуй. я просто тихо хожу. Тихо, тихо, тихо. он очень быстрый? Я сам допустим типа. Ой, он а вы что думали, блядь? Его слепым, слепым сделали? Нельзя прикола, блядь. Я тут не понял, кстати, я, я тут... Ебать нахуй он страшный. Я ебал в рот. Не, понимаете, вы не представляете человека, которого я... Вы не представляете меня, который первый раз играл в эту игру, нахуй. Один, да? Ты не... У меня се... в игре сердце тучило и вы реально жизнь тучило. Нажимай. Бля, сколько кунок он за? А вот ты. <свят> Туда не иди. <свят> вот тут кнопка. Нажали уже кнопку. Тупой. Не зови. Кландыш. А? О, Финаера. я зашел Ты зашел, да? Да-да, <Стан> Иди. Уже открыто, что ли? Да, идем Секрет, <Стан> секрет Короче, я не знаю Но мы открыли эту хуйню мне, блять, блядь, так нужно побыстрее выдавать. Бать, это что за бесконечный круг? Люди ёбнутые. Открывать? Я открываю. Всё? Блядь. Сохраняемся игру. Не покойте Не, походу это не ты, это... Бля, конр бегай, ты вышел из игры. Ты можешь аппарат в да, вышел. Просто тебе нету. Тебя просто нету. И че? Вау! А, это лабиринт пол, да? Yeah, вот смотри. Не страшно просто заходить. Пацаны, подписывайтесь. Ебать, сверху пацаны, я хвон а? На главный меню зайти. Потом, там написано invite friends to join Отправь мне Invite Сейчас Ебать, это просто охуенно Это нужно буду заскринить, пацаны Правда, лекарь прям Просто я заскринил это, это просто шикарно Я так далеко не заходил в банкропси Заходить? Не заходил, говорю я... Так, будем? Ну, кон бегу, подождем, чтобы весь кайф. что он тоже почувствовал кайф. Блядь, если он должен до нас идти еще. Пиздец. Я... Конус, конус конус стой там, конц там стой. Сюда, сюда, я тебя привью, да. да да да спасибо убрали эту немного назад, назад немного еще. еще еще пацаны вас опять нету в каком сервере я не понимаю Не, тогда не может зайти ходу хочешь меня э, ключу Короче, этот видеоролик немного длинным получился, потому что вы все знаете, сколько я минут снимаю на один видеоролик, и вряд ли этот видеоролик залетит. Но я это как эксперимент сделал на свой канал. Ну, чтобы 10-минутный видеоролик. Был, вроде чтобы на одних 5-минутных видеороликах не делать контент. И то немного легче было просто находить хорошие моменты, склеили это, это все, и все. А, конечно, немного монтаж присутствовал, как вы сами видели. Но видеоролик думаю, получился неплохим если вам видеоролик понравился пожалуйста поставьте лайки подпишитесь на канал потому что такого контента думаю будет не все больше потому что поездки в немного нужно не успокоиться успокоиться ну ладно с вами был Фира, до новых встреч